Друзья, всем привет! С вами Максим Муромцев и компания Natan Group. Сегодня мы находимся на нашем действующем объекте. Это город Тюмень, двухэтажный танкхаус, И сегодня у нас здесь демонтаж. Собственно, об этом и будет видео. Сняв штукатурный состав, мы сразу можем обратить внимание на то, как у нас выполнены некие сопряжения материалов. Вот у нас здесь блок, с этой стороны блок. Между ними примерно 50 мм. Было пустоты. Эта пустота заполнена у нас какими-то кусочками. Где-то, вот смотрите, у меня влазит в щель мизинец. И этот участок заармирован был от застройщика вот такой фасадной сеткой. Вот. Фасадная сетка, она, естественно, никак не сдержит проявление трещины на финишном покрытии стен. Вот этот участок надо по-нормальному армировать. Как мы делаем? Мы вот этот участок перед тем, как наносить штукатурку на стены, заполним. Выровняем его. Дальше наклеим здесь гидроизоляционные ленты на ту самую гидроизоляционную мастику, которая идет в комплекте к этой ленте. Также мы проходим в углах. Почему в углах проходим? Потому что в углах тоже есть участки, где может пролезть спокойно палец. И эта вся история просто закончится тем, что у вас... Если участки будут не заармированы, угол будет, соответственно, трещать. Также и стена тоже будет трещать. Мы используем плитонит, любую, какую можно. Здесь мы брали погонаж на отрез. Очень удобно. Что мы еще видим на участках, где у нас открыта штукатурка? Во-первых, те самые э, дюбели, на которые ставятся маяки, которые необходимо вынуть при последующей штукатурной работе. И мы видим то, что э, абсолютно отсутствует кладочная смесь, между двух блоков, которые примыкаются друг к другу вертикально. После демонтажных работ, вот если мы говорим сейчас конкретно про данный объект, мы можем выявить примыкание стены и потолка, если у нас какой-то там демпфер, не давит ли плита непосредственно на стену для того, чтобы потом у нас никаких расстрелов не было. Также по финишу. Мы сейчас находимся в зоне панорамного окна, который находится на первом этаже. И здесь у нас начинается терраса и небольшой огород. Так вот смотрите, окно панорамное, это хорошо, много света и все прекрасно. Здесь сделан внутрипольный конвектор. Вроде бы тоже все в целом хорошо, но внутрипольный конвектор сделан таким образом, что он на два встроенных радиатора, которые должны стоять внутри. А у данного внутрипольного конвектора стоит один радиатор, вот ровно в половину, а вторая часть это просто воздух. Тот, который никаким образом не помогает для циркуляции воздуха, либо обогрева воздуха. И что мы получаем по итогу? Вот от этого участка примерно сантиметров на 10 у нас станет потолочный карниз, либо настенный карниз, на котором будет висеть штора. И чтобы вы понимали, 10 сантиметров это примерно вот здесь. То есть даже меньше, чем половина вот этого отсека внутрипольного конвектора. И если у нас штора будет висеть вот здесь, то вы получите, что в вашем внутреннем пространстве гостевой комнаты а останется примерно 30 сантиметров внутрипольного вот этого конвектора. Так, в общем, суть заключается в следующем, что если вы оставите в таком исполнении, то тогда вот в этой зоне вы ровным счетом потеряете на всю длину а, вот этого конвектора 30 сантиметров, вы не сможете сюда поставить ни стол, ни стул, и ходить, собственно говоря, по нему не очень комфортно. Вот. Из решений, что можно сделать? Можно снять, ну этот выставить на продажу, к примеру, да, если хочется как-то компенсировать себе затраты, снять этот внутрипольный конвектор, выставить на продажу, пусть продается. А сюда взять новый внутрипольный конвектор, который будет у нас в одно деление того радиатора, который стоит внутри. На тему сантехники есть очень много видео на нашем YouTube-канале. Я обязательно говорю про сантехнику, про электрику, про штукатурку и про многие базовые вещи. Вот кому интересно, допустим, как может лопаться батарея, либо труба, еще что-то, можете обязательно посмотреть. Я пару ссылочек вот здесь прикреплю. На этом объекте мы полностью открыли все оконные рамы, посмотрели качество монтажного шва. И дальше мы будем делать не штукатурные откосы, а теплые из РУС-панели, для того, чтобы исключить любой мостик холода на долгие годы вперед. На демонтажных работах мы можем выявить следующие недочеты, которые могут впоследствии отразиться на проживании собственно, в этом пространстве. С этой стороны у нас установлена входная дверь в сам Танхаус, а здесь у нас установлена входная дверь в гараж и дальше в котельню. Что мы видим вот на этом участке? У нас установлена дверь не соосно-дверному проему, то есть не по центру. Она смещена вправо. Почему так получилось? Потому что изначально застройщик выполнил дверной проем меньше, чем Сама дверь, которую они впоследствии начали себя устанавливать. Вот здесь, со стороны гаража, они вырезали четверть, для того, чтобы можно было установить раму. А с этой стороны они не стали прорезать полностью этот участок, для того, чтобы оголить эту раму. И что мы получаем? Мы получаем с этой стороны раму, которая у нас... Чуточку перекрыта штукатуркой, сверху чуть перекрыта штукатуркой. А в этой зоне у нас полностью вся рама заподлицо со штукатурным составом. И со стороны это выглядит не очень красиво и корректно. Что мы будем делать? Мы будем вырезать здесь примерно 5-6 сантиметров для того, чтобы оголить периметр рамы. И чтобы у нас откос был равнозначный по всем трем сторонам. Соответственно, центр двери у нас будет четко по центру того проема, который мы здесь сформируем. Что мы видим, находясь в котельне? Вот газовые трубы, дальше подключение ее непосредственно к котлу, отвод от котла полипропиленовых труб, которые все в потеках абсолютно. Здесь у нас гидрострелка, которая идет на отопление, также тоже все абсолютно в потеках. Бежало это сейчас, бежало это раньше. Побежит ли это далее? Это непонятно, поэтому это лучше переделать, чтобы впоследствии обитание этого в этом доме, а это, я вам напомню, тонхаус и отопление в данном доме, это не многоквартирный дом, в котором э, управляющая компания заведует отключением. Да? Если у вас какая-то произойдет аварийная ситуация, то это будет серьезные последствия, потому что дом просто можно выстудить, это как частное домостроение. Поэтому во избежание таких эксцессов лучше все предусмотреть заранее, Перемещаясь на второй этаж по лестнице, мы можем наблюдать, что с правой стороны у нас при демонтаже штукатурки огорелся участок, который перекрывает зону под лестничного пространства и вот этого треугольника, который у нас есть между этих ступеней и верхних ступеней. Просто штукатуренные 2,5 см, которые впоследствии, естественно, на финишном покрытии у нас бы проявились по причине того, что здесь у нас кладка идет, там у нас санузел стоит, а дальше у нас идет другой абсолютно материал, потом соприкасается с третьим материалом. То есть здесь у нас идет э, ступени, которые у нас литевые, то есть армированный бетон, да, назовем это. А здесь у нас идет э, кладка. Это у нас газоблок, и дальше у нас идет между ними, в треугольник, в клин, стоит просто штукатурка. Естественно, она сама себя покажет в процессе эксплуатации данного лестничного маршрута. В длине та стена у нас сверху имеет вот такую длинную трещину. Также у нас присутствуют здесь участки сопряжения материалов газоблок-газоблок, но между ними есть зазор, который опять же не заармирован, собственно говоря, ничем. И впоследствии это будет возникновение трещины на финишном покрытии стен. В этом участке вы можете заметить, что с мансардой либо с крыши у нас было полностью подтекание по этому участку, где у нас находится люк на мансарду. Мы, естественно, будем... Это все дело открывать, смотреть, что у нас теперь со стеной, нет ли там образования плесени. Будем этот люк переносить в другую зону, а вот эту стену мы будем ломать для того, чтобы расширить пространство спальной комнаты. В ванной комнате вот в этом участке у нас идет также подтекание с мансарды. Надо смотреть, разбирать, для того, чтобы понять, с чем можно столкнуться уже весенний период времени. Сейчас у нас зимний период. Мы когда здесь будем подходить каким-то чистым работам это уже будет конец весны но ну, естественно весной у нас будет оттепель и с крыши у нас а, может начать все опять подтекать чтобы с этим разобраться мы сейчас все скроем потом перейдем на мансарду на мансарде посмотрим что мы можем с этим собственно сделать сейчас мы находимся на втором этаже и здесь та же самая проблема нет перевязки А раз перевязки нет то вот этот шов будет всегда у нас трескаться и обязательно надо заармировать и здесь также мы видим вот те самые рыжие гвозди, которые вбиты для установки маяков, по которым работал застройщик. Также хочется отметить следующее. Вот у нас здесь есть радиаторы отопления от застройщика, которые абсолютно новые. Радиатор отопления наход... ну, находился в пленке, мы его просто открыли, потому что нам необходимо здесь тепло. То есть он был запакован. Радиатор отопления уже в коррозии. То есть, возможно, у него было неправильное хранение, возможно, у него была сбитая краска, и, и впоследствии неправильное хранение, может быть неправильная транспортировка и все прочее. Но факт остается фактом. Краска сбита, здесь на внешней части радиатора присутствует ржавчина. У меня возникает вопрос, к внутренней части радиатора все ли там в порядке. То есть, если я снаружи вижу такие дефекты, то все ли в порядке внутри. А Надлежащего ли качества этот радиатор? Потому что вы должны понимать, что вот мы находимся сейчас в детской комнате. и У меня у самого недавно лопалась батарея. Об этом, кстати, вот сейчас по всплывающей подсказке будет видео. Если батарея лопается, высокая температура внутри радиаторов отопления, то есть тот теплоноситель, который есть для обогрева всего пространства, то им можно как минимум ошпариться, либо обжечься. Ну и не надо забывать, что это может привести к причинению просто порчи имущества, то, которое будет находиться не только в этой комнате, но и за пределами. Друзья, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, данная тематика вам интересна. Обязательно комментируйте. До новых встреч. Пока.